У Тумановой дом, добрый дом, в доме Том, Песни, книги, сказки и картины, И ребятам не лень проводить целый день В Добром доме у Тумановой Ирины. Привет, ребята! И снова с вами я, Ирина Туманова. Рада приветствовать вас в моем Добром доме. Несколько добрых слов, добрых песен и стихов. И добрых советов. Спасибо, ребята, что вы с таким интересом отнеслись к моему домашнему заданию и выбрали несколько открыток с ежами. Вот смотрите, эти ежи стали победителями нашей песенки. Еж-учелык, еж рыбак и ежик, который поранил руку, всем стало его очень жалко. Теперь, как и обещала, я вышлю вам на почту эти открытки. Ребята, в нашу передачу «Вдруг дом» пришел первый рисунок. Смотрите, девочка нарисовала замечательного кота, Сонечка Малахова. Но пусть она к следующему разу нарисует ежика все-таки. А вы, дети, не забывайте рисовать своих любимых героев, и мы потом откроем картинную к номерею с вашими рисунками. Все свои письма и рисунки присылайте на мою реперту. Помните песенку про ежик из прошлой передачи? не все герои песенки были у нас в гостях. Сегодня героиня мышка. Серая мышка шла, белый сухарик искала. Там всегда под столом сладкая горка лежала. И гулял не спеша, корку нашел и запела душа. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, и запела душа. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, и запела душа. А кто же у нас волшебный чапожан? <свёк> <свёк> Целая семья мышей ехала в гости к нам. Давайте знакомиться с кухонной мышами. Вот посмотрите, на колька мышка из Санкт-Петербурга. Ух ты, а здесь целая семья с Кипра. Посмотрите, мышь мамы, мышь папа, маленький ряда и вот эта дочка. Посмотрите, мыши бывают абсолютно разные. Вот это не компьютерная мышка, это мышки из картофеля. Или же вот мышь на тряпочке ухватит. Очень полезная вещь в домашнем хозяйстве. Снова мое домашнее задание. Выберите любимую мышь, которая вам понравилась больше всего, ответы присылайте на электронную почту. До свидания, ребята! До новых встреч в эфире интернета. Смотрите передачу Добрый дом на моем канале YouTube. С вами была Ирина Туманова. Пока! У Тумановой дом, добрый дом в доме том, Песни, книги, сказки и картины, И ребятам не лень.